Эй, -э -э. Здарова, народ. С вами Тайпан. И мы продолжаем уже пятую серию. Также в той серии мы просто ходили и бланили, так и Пет... видео этого не нашли. Петрова по приказу Сеченого мы ничего пока еще не нашли. Но сейчас пойдем Дальний путь искать этого Витюшу. Ну и как, конечно же, узнала, что Витюша поцик у той девчонки, у врача, которая нас спасла. Напоминаю. Ну что, надо будет. Итого... Так. Эргономика оружия. так грамотно используйте пользуйтесь энергетическим огнестрельными и оружием ближнего боя чтобы эффективно распределять ваши ресурсы нормально разберемся что такое покинуть... на нахуй на нахуй на нахуй Ну все, полетели. Не знаю куда. Но музыка была хорошей. Ой! Блять. Так, ну я думаю нам сюда. на это не вот доберемся патроны uh -huh. так так мы здесь были а что там ну вот ты нихуя вот хуяришь, бля, я чуть не упал, мак? Очень интересно, блядь. О! Ты кто? Блядь, патроны кончились. Летался, ой, суки, опять они, нахуй, давай ближе, мне нужны ресурсы, давайте ближе, почти вы там, нахуй, если ближе находите. Что это? Ой, блядь, нечаянно. Ой, опять это нахуй. Мы уже приноровились, так все уже на изи чах хуярим. замки, блять, я что, вернулся что ли? Да так, а мы и это все, бля, странно Ой! Ну что ясно, блядь. Нам надо туда. Но я не допрыгнул. Я так понимаю. Так, это что? Она же не с здесь стоит. Нет. Вступать в контакт с роботом. Повторяю, категорически запрещается вступать в какой-либо контакт с роботизированным персоналом. Почему? О -о -о. Там что-то хуярится. Опа. Ко мне идешь, да? Ну давай. Я тебя тут встречу. на Нахуй. -на Наоборот. Но я сюда не хотел. Кто это хуярит, блядь? Что это, блядь? А, как... Вот, сука. А -а -а -а. Нормально. Человек же не начался. Его еще не было. Так. Блять, ну ты. Так я а нахуя мне наверх и сина была вниз, блять. Так. Ч ⁇ это? Ч ⁇ это? Камера, наблюдение, камашка. Камера наблюдения А, это типа показывает, что находится там Ну пиздец, блядь Так не на туда, значит, переп а надо... надо сломать просто и все. Шпик, шпик, шпик, шпик, все нахуй, <связь> <связь> Ой, это что было? Так, здесь не все, значит. Чего это тоже хуйню сделали? Сто процентов на. Что-то здесь есть. Ой, ой, ой, ой! Так, здесь надо полазить нам. залезай ебани. ой так не хватайся не упал все ради этого я здесь был энергомодули о ну-ка а мы запрыгнем? ой блядь. ой пиздец блять Так же, как и плаватели, блядь, по прыжкам, из меня все хуво получается. Ничего страшного, блядь. Ничего страшного, блядь. А. Пишу Ветро! Я знаю, что ты здесь. Бежать некуда. У тебя 10 секунд, чтобы сдаться. Да у него. Походу и бальника нету. Ну, пока походим. Ну я А да, послушаем Слушай меня сюда, безмозглая псина Да, майор, это запись для тебя Я слышу, как ты шумишь и хочешь на складе Живым ты меня все равно не возьмешь Так что слушай Ты даже не знаешь, что тут происходит и... А! Ну и кто теперь безмозглый? Охуё Судя по биометрике, перед нами Петров Петров, ебучие пироги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 Ой. <coughs> У нас есть свеча. да да да да да да да да да да да да да да да я вернулся. да Я не понял, куда мне нахуй. Ну, давай сюда Ам. А, а где вторая, блядь, свеча нахуй? А, она тоже наверху здесь должна. Вот там она. И сюда нахуй.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 так ну я должен выжить наверное. ну похуй посмотрим что будет блять не прошел опять заново что ли все хуярить блять а что здесь После войны проблема с курением населения встала особенно остро. Масло в огонь подлил и товарищ Сталин, который своей трубкой... Твою мать, откуда взялись такие монстры? Это трупы погибших солдат, зараженные ростками побега. Раз, я в термоцехе часом не кремируюсь нафиг? Нет. Внутри лабораторных стендов термоцеха происходят технологические процессы, требующие повышенных температур. Но в помещениях самого цеха температура вполне комфортна.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 Мы отучим смолить около двух третей курильщиков в СССР. Ах, так вот. Как тебе наша березка, милый? Ничего не знаю. Нахуй. Это которая в здоровенной стеклянной колбе? И что с ней? Она, как я, ждет своего героя, который растопит сковавшую ее стужу. Вс. Все. Достаточно. Хватит с меня одной свихнувшейся машины. Патронов, я знала, что ты верил только мне, милый. Сними перчатку. Еще нахуй Мы я купил. Угу. хрен тебе, не дождешься. Что там с березой? Ничего особенного, милый. Тебе придется ее отогреть, но не обращай на нее внимания. Она без совсем не такая, как я. Твою мать, почему ты не береза? Потому что без меня. Тебе было бы здесь одинок да неужели я не понял что за хуйту я купил сейчас блядь? так пмк я купил боеприпасы пмк и где они Так, где у меня нахуй склад здесь блядь Пиздь, Я взял их Сучки, баня. Это что? У меня все на складе валяется. Ты прикалывайся, нахуй? Это что? Это что? Динамо например, ну, смесь постепенно передает запас энергии в емкость костюма. Костюма. Так, хорошо. У меня слишком дохуя всего с собой. Так, у меня дохуя лекарств здесь. О, нихуя вот турочки можно забыть взять. Так, слишком дохуя вообще, их. У меня прям очень дохуя. Так. Да, поставим это, я не знаю, нахуй мне не нужна пока. Патрончики, чтобы хуяриться. Сейчас пуханем. Это так, что у нас тут? Ой, ебать, 80 патронов. Охуенно. Фу, сейчас будет. Так. Водка. Ну что, за здоровье ваше Сохранимся и полетели Заебись Так, нас вспомнить куда идти сначала Пойдем-ка мы сюда Такие заросли, словно тут лет 10 никого не было может быть, это сбой в системе гравитационной модуляции или излишняя подача полимерных удобрений. Рост стал неуправляем и избыточен. Нормально подшатывать меня так-то. Бутылки водки уебать не могу, как вообще по сути похуй. А, понял. Ну-ка, я че у нас? термоцех. Ну так мне в термоцех можно, а не? Нихуя здесь нету нихуя здесь нету ну пойдем сюда сходим так я наверно пути и нахуй почты эти блять Вот так проходишь, и блядь, и чё, неясен, и неясен сюжет, что ли? Кому-то опять ебальник снесли, нахуй. Блядь, бедолага. Ладно, мужик. Да, блядь, с паролями, нахуй, спандовыми. Блять. блять двое подъем подъем сука сказал нахуй Охладите поле. Похоже, еще немного, и котлы взорвутся. Что надо делать? У меня нет такой информации. Я здесь впервые Будем думать,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 Так, вот впускной раз. Их все на что ли? А. ба! Я заебусь, охуяли так сейчас. нахуй не идешь это мне что теперь эту фигню до бойлера вручную тащи так я не догоняю пирог это не та дверь спасибо вот увсасывая баная прикол не сюда она да. пока болтается Но что тебе не нравится нахуй? Надо брать отсюда. Это труба идет куда? Идет сюда, а эта труба идет куда? Это идет труба сюда и сюда. Ну, блядь, я ебать сюда и таскаю, нахуй он не всасывает. Блин, Ты нахуй. Нахуй. <связь> <связь> Я сюда, в своем. Так, отсюда я пришел. Хорошо. Да, здесь что-то есть. Да, блядь. Чё за дручно? что я упускаю, что-то я упускаю Ну Взяли мы эту хуйню Нет, Больше нифига нету Да блядь все ебануты что ли на что можно нажать на супнее так не внятки не хуятки О, блять Где она? Они ж нихуя не кончаются, блядь я на что-то здесь простое а да ну нахуй охуеть так Я а епанулся, я пар. хуею. война. Хорошо, что этот транспорт находится в соседней комнате, а не где-нибудь рядом с Так. Где, блядь? Разряжены. На нахуй. Да я тоже не пла. Блять. Заебали нахуй. Крутиться, блядь. Да. <связь> Сколько вас, бля, здесь на. Так. Там есть. Это вообще придут. Я уж задолбался, шары по трубам так сказать. Мы занимаемся этим ради того, чтобы покинуть комплекс модель. Почему просто не выйти через нормальную дверь? К сожалению, есть только ненормальная. Твою мать, блядь! Я не могу Помню. Эм. Ну, ясно. Так, ай, куда мне идти? Тут бля дверей куча нахуй. Давай сюда хуйня. Давай ещё Тебе есть, что сказать по делу? Разве я в чем то виноват перед вами? Почему вы срываете на меня зло? Извини. Твоей вины нет, я на себя отнес. Ведь зачем Не вы убили Петрова, Я убила его же оружие, агрессивно настроенный робот. Неважно, я должен был взять его живым, но а не взял. Более того, Сеченов мне жизнь спас. Он мне вместо отца сколько себя помнит. А я его подвел. А сколько вы себя помните, товарищ майор?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 В смысле? Он, академик Сечинов вечно всем не доводен. Ему не угодишь, как ни старайся. Его перфекционизм общеизвестен. Окружающие его разочаровывают. Да ну, это полная херня. Эрополимерные перчатки не умеют обманывать, не так ли? Ну, Но... для чего предназначен термоцех? Вот происходит жиростойки полимера. Но основное направление проводящегося... Ну, блядь, застрял нахуй. ...вередение жиростойкой флот. Круто. Полимеры здесь обогащаются эфирными маслами каптаций Цереруса, капс. Благодаря этому здесь выводят группы растений, адаптированных к высокой температуре. Хотят пустыни если... озеленить? Почти. Они планируют озеленить Марс. Михал, я на обед. Вам что-нибудь захватить? После восстановления температурного режима колбы наполняются автоматически. жарко. Жарко ему. К нам на уровне при... Ну, хоть здесь все просто. Пора возвращаться, пока тут какая-нибудь хрень началась. Ищай, до столевара поработай хоть на полставочки. не твою в Вот где закаляется человек. А вот с своими сидит. Жалуется. Ты мне это дело, Кирюх, брось. Товарищ майор. Вы уже обнаружили доктора Филатову? Это ту, которая помогла предателю Петрову убить сотни людей. Нет, жива. Полза. Особо обращаю ваше внимание на то, что доктор Филатова не должна пострадать. В случае возникновения угрозы ее жизни вы должны обеспечить ей защиту. Что? Спасать тварь, за которой тут кровище поколение. Какого хрена? Предатель Петров использовал Филатову в темную. Она не догадывалась о его истинных намерениях. Я имею в виду степень кровожадности этого маньяка-убийцы. Степень ее вины должен установить суд. Немного ли честь? Вполне достаточно. Доктор Пилатина, известный Опа. нейрохилл. Экстракласс. Именно Опа. ей академик Сеченов поручил руководить исследованиями... Мужики, в извините. ...сочетания людей и роботов в едином коллективе. Я не, не хотел. Вам все понятно, товарищ майор? мечту. Mm -hmm. Жаль. Пидалак. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. О, еще ротские нахуй. Так, а, блядь, сколько можно слушать Слышал, что они там в проращивании вырастили? Да говорят, то ли Венерина мухоловка, то ли борщевик огромный. Я так и не понял ничего. А никто не понял. Мелкий генетический свой и стало не растение, а чуть ли не хищная тварь. Они там из-за этого притащили целую цистерну ПА-400. Нет бы сразу зарубить на корнику. Поиграются они там. Ебучие пироги. Дичи тут становится еще больше. Поиграются. Да, главное опрыскивать вовремя. Нормально, <свист> <свист> <свист> <свист> нормально, нормально, нормально. Пойдет, пойдет, пойдет. баный в рот, блядь! Приехали! Валяй, крутилки эти ёбаные, нахуй, пиздец Что это за звук, я не понимаю, он, он уже песит нахуй Такой, сука, подпешивающий, нахуй, звук. Почищаем все максимум по максимуму, на. кто это да сука так. давай лети ко мне сука Хуя ничего уворачиваются, блять я да, хуею блесник Ты что такое? А взрываются. Можно мне войти? За да, толпой прям. В очередь суки на Да он один был. Глядь, ну и звуки, я хуею, это просто зависло, походу, что-то. Начинается. Oh, Черт, Нежихов сбесилась. Сейчас часа не легче. Обычно это безобидный а физический робот. Особенно сейчас. Чем она нас может атаковать, кроме столкновений? Затрудняюсь ответить. К ТТХ этой модели у меня нет доступа Лишь бы у нее к нам доступа не оказалось Выражаю полное согласие с вашей позицией Ладно, Ладно. Ладно. пошли искать колну Хоть двери в цех теперь искать не придется Можно сразу через окно полезть Так <связь> а, Ну все Сохранение данных Сохранение данных и на сегодня, пожалуй, все Маленько затянулись ну, ничего так пойдет, пока что, все ну, эти побегушки всякие, прям, блядь, заебывают на больше мяса здесь хотя бы. вот так прикольненько, ладненько. Всем того же самого, что и в прошлой серии. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Всем всего хорошего. да